Я так поняла, народ с цеками набрался, да? У кого СЦЭК есть? А у кого его нету? Ага, большой пробел воспитания. Дело в том, что СЦЭК это очень интересный прибор. Он называется Вот СЭК в переводе. Это стимулятор циркуляции энергии крови. Почему у меня первый ряд сбежал? Первый ряд. Вернитесь на базу, пожалуйста, вы мне здесь нужны. Дело в том, что я буду задавать вопросы, и кому же мне их задавать, если вы у меня все посбежали. Ну что это такое-то? А? а потом там это, экстрасенсы говорят, у меня какая-то там особенная энергетика, а вы тут ею подпитываетесь, пригодится вам в общем. Так, стимулятор циркуляции энергии и крови. Что это значит? Дело в том, что когда вы на секс, становитесь ногами, на стопах у нас начинаются меридианы. Идет восстановление вот этих вот меридианов за счет этого. Но что такое меридианы? Ох, резиночку не взяла. Так, давайте после перерыва. Резиночка у кого-то есть? Отдайте а мне, пожалуйста, резиночку. У кого есть резиночка? Ну, для волос, да, обычная резиночка. Какая-то. Вот это вот для денег бывает такая тоненькая. Нет, это большая, это не получится. Вот совсем тоненькая. Да, сюда идите вместе с резинкой. Умница. Все с собой. Сумку можно оставить. Не-не-не, вы поднимитесь сюда ко мне. Ага. Теперь вот эту вот резиночку себе на пальчик наматайте. На какой? На любой. Какой не жалко, ну такой-то. Который ага. не жалко? Да. Который не жалко, потому что пальца уже больше не будет. Вот какой указательный, не жалко. А чем же указывать-то будете? Не-не-не, а будет и все будет в порядке, естественно. А, угу. Да, да, да. Вот давайте сильно-сильно наматываем палец. Вот. Ну, любой из вас, представьте, вот мы намотали на палец резинку, да? Что будет с пальцем? Хорошо намотала? Ага. Не, ну не синий же. А больно нет? Можно еще посильнее сделать. Уже больно, да? Ага, больно? больно. Больно. Вот представьте, если мы так намотаем на резинку на палец, да, и подержим где-нибудь полчаса, что будет с пальцем? Гангрена. Гангрена, она абсолютно права, да. То есть кровь перестанет. Но за, за полчаса не будет, на самом деле, это где-то полтора. Часа надо, чтобы была гангрена, уже больно, да? Не, держите, держите. Вот по китайской медицине, когда у нас какой-то орган поражен и болеет, кроме того, что вот мы считаем, там поражены сосуды и так далее, да, они считают, что у человека пораж... есть блок меридиана, который к этому органу подходит. Вот мы не знаем, что такое меридианы, да, мы не находим их где-нибудь там, ну, при вскрытиях и так далее, но тем не менее, вот, например, у человека вот здесь вот есть точка сердца, и если эту точку сердца мы начинаем стимулировать, у тебя в этот момент аритмия, аритмия прекращается. Никакой связи сердца вот с этой, с рукой нету, понимаете, ни нервного волокна, ни кровеносного непосредственно сосуда, да, прямого нету, но тем не менее ритм сердца восстанавливается, потому что здесь точка меридиана сердца. Вот такой вот парадокс. И вот представьте, у человека есть блок меридиана. Если у вас что-то где-то поражено, у вас идет этот блок меридиана. Когда вы становитесь на сцек, да, вот он очень хороший диагностический прибор. Человек становится на сцек, у него начинается вибрация, там вибрационный массаж. И у человека, у которого поражены колени, вибрация доходит до колена, а дальше не идет. То есть там блок, понимаете? И мы с помощью СЭКа вот эти блоки пробиваем, но пробиваем блоки, которые у нас есть на стопах меридианы. Больно, да? Ну, это уже почти привыкла. Уже не привыкла, уже палец смертветь начал, видите, уже она его не ощущает. Сейчас отомрет, отвалится и вообще ничего чувствовать не мою. Итак, когда мы начинаем человека лечить, да, вот мы можем этот палец сейчас мазью какой-то мазать, там еще чем-то, да, немножко легче станет, но пройдет, нет, нет, пока мы не снимем эту резиночку, правильно? Пока мы не снимем блок меридиана. Вот СЦЕК помогает определить, где у тебя блоки приблизительные. То есть, например, если тебя вот до сюда дрожь доходит, значит у тебя где-то в малом тазу да, и так далее. Он помогает продуть меридианы, начало которых идет со стоп. Но у нас есть еще меридианы на руке и есть еще меридианы на ушной раковине. А вот меридианы на руке и ушной раковине мы снимаем блоки с помощью прибора Акулайф. Слышали такой, да? Вот. Каким образом это происходит? Вот смотрите, если мы начнем сейчас, блок это вот такая вот резинка, которая идет какому-то, ну, перекрывает какой-то орган. Если мы начнем потихонечку эту резиночку снимать, вот я первый виток сняла, уже пальцу немножко легче стало, да? И поэтому у очень многих, стоп не торопитесь, мы еще не сделали, у очень многих, когда мы первый раз обрабатываем Акулайф, мы уже на 70% Снимаем какой-то блок, понимаете? А потом потихонечку, с каждой процедуры снимая вот этот вот блок, да, вот видите, я постепенно снимаю, снимаю эту резиночку, мы снимаем полностью блок, и орган, снимайте сами, и орган полностью уже сам может быть здоровым. Пока мы блок меридиана не снимем, вы можете принимать любые биодобавки, любые лекарства и так далее. К сожалению, это помогает плохо. И вот те, кто тиньши, например, давно принимает, вот этот вот человек с эрозивным гастритом, вот он говорит, что уже давно тиньши принимает, а у него проблем какие-то, и легче сразу стало, да? Но дело в том, что вот она сейчас блок сняла. Почему Акулаев и сек нужно иметь? Потому что она блок сняла, но этот блок же образовался не просто так, правильно? Его уж кто-то, как говорится, намотал, а наматывают такие блоки на наши меридианы, наш образ жизни, наше питание, наши стрессы, которые вокруг к нас. И гарантия того, что у тебя завтра опять не будет резинки на этом блоке, образно, да? Никакой нету. И поэтому когда вы периодически Акулайфом сами себя обрабатываете, вы вот эти блоки постоянно так не даете этим блокам образоваться. И у вас органы будут здоровы. понятно принцип? Спасибо за помощь. Вот. И СЦЭК это вот как раз прибор которые, во-первых, действует на меридианы, но второе его действие, мне еще больше нравится. Дело в том, что он великолепно улучшает микроциркуляцию, то есть он расширяет сосудики, от микроциркуляции зависит все в нашем организме, потому что если по шлангу не дошла кровь вместе с кислородными питательными веществами, клетки не получили кислородные питательные вещества, и все ухудшилось, правильно? А здесь за счет СЭКа идет расширение вот этих вот сосудиков, и расчет, за счет этого этого идет, поступает лучше кровь. Соответственно, диабетикам СЭК нужен в первую очередь, да потому что у них больше всех эта система шлангов страдает. Вот. Дальше. У него есть еще одно свойство: когда мы сидим или стоим на этом ССК, вот это вот улучшение микроциркуляции, идет более интенсивный обмен между клетками и сосудами, и идет выброс токсинов в межклеточное пространство. Поэтому обязательно перед процедурой с и после процедуры с должен быть или стакан горячий, горячего антилипидного чая, или лучше стакан холикана. Что это значит? На горячую воду, 80 градусов, стакан горячей воды, высыпаете одну капсулу холикана, размешиваете и вот это вот выпиваете. Тогда процедура с цека идет еще эффективнее. И вот эти токсины, которые выкидываются, они с помощью этого антилипидного чая или холикана, они уходят. Эффект идет лучше. Это второе свойство. Машина и третье. сможет очистить сосуды, пробить СНГО, активизировать клетки, стимулировать активные точки на теле сбросить лишний вес, в результате чего улучшается кровообращение и конституция вообще, укрепляется иммунитет, балансирует внутренние секреции и в конце концов получается здоровье и красота. После употребления машины для здоровья и долголетия мне хорошо спится, и прыщи на лице исчезли, и меня больше радует то, что фигура моя стала красивее, чем раньше. Друзья говорят, что сейчас я бодра и очаровательна. Винтообразным механическим движением с высокой частотой колебания машина входит в резонанс с человеческим организмом, что способствует кровообращению, активации клеток. Вот жена купила эту машину. Она удовлетворила моим потребностям, сэкономила мое время и восстановила мое здоровье. Люблю теннис и еще больше люблю свою жену. Раньше мой друг Джек очень страдал от подагры. Но после того, как я подарил ему такую машину, он стал намного лучше, и я очень рад за него. За 15 минут применения нашей продукции достигнуто количество движений бега в 4-5 километров – Скорость кровообращения в ногах 54,4%. Давление снижается на 11,7%. Это волшебно. Тем более, энергоемкость машины 980 составляет 0,12 квт час на 15 метров, что равно полторы энергоемкости простого кондиционера. В возрасте 45-55 лет женщины начинают испытывать симптомы менопаузы, которые является началом климактерического периода. Очень часто перестройку женского организма сопровождают множественные неприятные симптомы. Наша машина облегчает эти симптомы и замедляет процессы старения организма посредством улучшения кровообращения и регулирования работы органов внутренней секреции. После употребления этой машины у меня исчезло бессилие, ломота, боль. Утром встаю с большей бодростью. Чувствую, что воздушный поток бесперебойно циркулирует в моем организме, даже тогда, когда не нахожусь на машине. В ходе винтообразных высокочастотных колебаний кровообращение ускоряется, нагрузка регулируется, нормализуется кровопоток в периферийных сосудах, в результате чего давление понижается для диабетика помимо лекарства потребление данной машины стимулирует секреции инсулина балансирует обмен сахара облегчает симптомы пользуясь этой машиной полгода чувствуется что кардиопатия поправляется уровень сахара в крови стабилизируется и давление восстанавливается Полгода назад было 180, а сейчас 150. Два раза в день, утром и вечером, по 15 минут. Операция несложна. Давайте познакомимся с принципами работы машины в ходе несложных экспериментов. Жидкость в приборе течет по часовой стрелке. Этим она отличается от простой вибрационной массажной машины. Специально спроектированная машина ТЕНЦ создает высокочастотные спиралевидные колебания по определенным направлению, которые совпадают с направлением кровообращения в человеческом организме. Вот два кадра, зафиксированные американским ультразвуковым прибором HP Sonos 5500. Они подтверждают, что после употребления машины Тенс темп течения крови в аорте намного ускорился. Обычно удаляют лишний жир с помощью занятием спортом. А машина ТЕНС посредством особенной высокочастотной вибрации ускоряет кровообращение и одновременно расходует подкожный жир, что приводит к красоте фигуры. Это особенно видно на женской талии. Тоненькая талия делает фигуру прелестной. Это легче и приятнее аэробного спорта. Применяйте машину ТЕНС. Выбирайте из плохого здоровья. И здоровье жизнь будет более прилетным. Запишитесь, хорошо? Так, мужчина 20 лет сахарный диабета и гангрена то же самое. Так, боковой амиатрофический склероз, бас, кто там писал? Так, и вот этот вот эрозивный гастрит, киста на выходе из пищевода в желудок, там тоже немножко непонятный пациент. Это после лекции ко мне подойти записаться, ко мне на консультацию, карточку, анализы, выписки, снимки, вообще все, что есть по организму, независимо от того, где какая у вас болячка. То есть, если у вас болит желудок, но вы были в последний раз у уролога, запись от уролога тоже принести, понятно, да? Потому что все в организме взаимосвязано. И еще моему родственнику-мальчику в Москве сделали операцию по удалению опухоли. Вот это тоже на консультацию. Так, это с этими понятно. Дальше, очень много вопросов по применению СЦЭКа. Я так поняла, народ с мне набрался, да? У кого СЦЭК есть? А у кого его нету?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 Так, мне сюда нужен такой крупненький авторитетный мужчина. Есть у нас в зале крупный авторитетный мужчина, но кроме моего мужа, наверное, никого нет, а я не вижу. Да? Нет, вот авторитетного такого. Авторитетного я имею в виду с трудовой мозолю. Ну, у него трудовая мозоль, кстати, небольшая, зря вот так. И мне нужна такая это, аппетитная женщина. Вот подойдите ко мне, пожалуйста. Аппетитная женщина. А вот сидит парочка, давайте сюда ко мне. Вот мужчина, ну, пожалуйста, подойдите ко мне сюда. Ага. И вот рядом с вами, нет, вы, вот вы давайте. Ага. И девушка тоже, да, давайте сюда ко мне. Вдвоем сюда идите. Да, ко мне поднимайтесь. Я на вас показывать буду, вы уж не обижайтесь, ладно? Вот смотрите, это люди, у которых немножко повышен вес, согласны, да? Ну, как вы считаете, у вас вес нормальный, повышенный? Ну, в принципе, он сразу тут живот втянул, да, мне бы, конечно, живот побольше, но тут побольше животов что-то в зале нету. Одни теншисы собрались, куда живот это дели, надо было животы с собой нести. Смотрите, вот когда мы говорим об ожирении, да, это тоже нарушение гормонального фона Ожирение э, у нас разделяется на мужское и женское, это абсолютно разные вещи Почему? Потому что, оказывается, откладывание жира у мужчин и женщин абсолютно разное У женщин, во-первых, для чего, вот заметили все почти, что все женщины после 40 начинают полнеть Заметили женщину, да? Вот всю жизнь была худышка, да, а потом говорит, у меня свадебное платье, я была как Гурченко, да, а сейчас такая прям вот, ну, аппетитная, да, получается. Почему это происходит? Потому что состав эстрогена входит кальций, и эстрогены сами, женские гормоны эстрогены сами являются источником кальция в организме. И организм, когда начинается гормональная перестройка, когда гормонов женских становится мало, организм думает, боже мой, сегодня нету, а завтра совсем уже будет мало, да, он начинает их откладывать. И он формирует новые жировые клетки, причем жировые клетки обладают очень интересной структурой. Они имеют дверь. То есть, если все клетки, вот они как бы вместе, да, жировая клеточка имеет вот такой вот вход, Сюда входит жир вместе с эстрогеном, формируется новая кладовочка, туда входит жир вместе с эстрогеном. И когда организму не хватает кальция или когда организму нужен жир там, или еще что-то, да, вот это через дверь выходит и организм как бы все это использует. У женщин вот это вот все организм откладывает снаружи, то есть в подкожно-жировом слое. И вот это вот, ну, немножко, может, грубое сравнение, но я все-таки хирург, да. Когда мы оперировали женщин, да, вот женщина начинает живот разрезать, у нее огромный слой подкожно-жировой клетчатки, вот как колодец залезаешь. Мужчина, у него тоненькое все, понимаете? А у женщин всегда так. И вот посмотрите, вот она вся такая ровненькая, да. То есть, вот повернитесь, пожалуйста. Видите, она везде полненькая, но живот у нее, в принципе, все остальное как бы нормально, да? А мужчину посмотрите, поверните спиной. Вот сзади по нему не скажешь, что он полный, правда? Абсолютно нормальная фигура, все хорошо. И весь его жир, видите, где находится? Ну не надо втягивать, наоборот, а то не видно же живота. Вот он. Мне нужно как раз, ну боком повернитесь, пожалуйста. И то есть при его нормальной абсолютно комплекции у него все находится вот где, правда? А у нее все очень равномерно по всему телу распределено. Чувствуете разницу, да? Чем это плохо? Для женщины это чисто эстетический где-то недостаток. Да, одежду новую покупать надо, но не нравлюсь я себе, да, какая там вся стройная и красивая под этим толстым слоем жира, да, и все такое. Но для женщины это чисто эстетическое, но немножко нагрузка, может, лишняя на суставы, а вот для мужчины ожирение очень опасно. Потому что весь жир мужчин находится внутри организма. У них весь жир откладывается на кишечники, на желудки, на поджелудочное, на сердце, на легких. И видите, вот оно все откладывается и формирует вот эту вот огромную трудовую мозоль. То есть если для женщины все нормально, вот если мы их сейчас двоих заставим попрыгать, да, ну... У нее одышка наступит позже, потому что у нее жир здесь не подпирает. У него это будет быстрее, потому что у него жир, вот он все подпер, видите, и у мужчин вот эти вот животы характерные. Понятна разница? Что делать? У женщин, в принципе, от вот этого всего, может даже массажом избавиться. То есть просто помять хорошенечко вот эти жировые клеточки, да, убрать, и многие женщины этим пользуются, и все это вышло. А у мужчины массажом это не достанешь, потому что это все находится на внутренних органах. И поэтому единственный массаж, который помогает убрать вот это вот все, это сцек. Это вибрационный массаж. То есть вибрационный массаж, во-первых, вот, вот эти вот клетки вытрясает из них жир. Если вы перед массажом принимаете холекан, вот этот жир, который вышел, открывается вот эта дверца, потому что эта дверца из-за того, что у нас много в организме свободных радикалов, очень часто закрыта. А каликан на антилепидный чай эту дверцу открывают, то есть они эти свободные радикалы нейтрализуют. И после процедуры массажа нужен обязательно хитозан, потому что жир вышел, если он наружу не выйдет, он перераспределится, дает другую клетку. Если мы после процедуры выпили хитозан, жир удаляется вместе с хитозаном. понятно принцип, да? То есть вот этот вот сцек, вот как раз такой вибрационный массаж дает СЦЭК. Абсолютно необходим для мужчин. У них нет других способов, честно говоря, похудеть, убрать эту трудовую мозоль. И в принципе необходима женщинам схема, где нужно восстановить вес. Понятно, принцип. Спасибо. Спасибо. Но я вам хочу сказать особому, то есть перед сцеком, это стакан халикана, после сцека стакан халикана, которым он запивает хитозан для того, чтобы убрать жир. Но для женщин тоже, если вы хотите похудеть. Это... Вот с этим. Какие же противопоказания к секу? В первое время, когда я начала только со СЦЭКом работать, вибрационный массаж. Массаж любой для онкологии страшно, правда? И очень часто люди говорят, откуда я знаю, вот вы сами говорите, там опухоль формируется, если это а вдруг у меня там рак, а я тут на сек я, честно говоря, тоже где-то немножечко этого прибора побаивалась. Но потом мне, ну знаете, вот жизнь, она нам всегда преподносит какие-то ситуации, которые нам потом показывают выход. У меня есть структура в Волгодонске, там начала работать женщина, вышла на пенсию, начала работать инши. И вся ее группа это люди-пенсионерки. В основном, да? И что они сделали? Они, значит, там 12-13 человек, вот этих вот моих девушек, там самый молодой, сейчас 84 года, представляете, какие девушки, да? Они сбросились и купили себе в офис цек. Но если я в этот цек вложила тысячу рублей, я что же им пользоваться не буду, что ли? И они каждый день на этом стеке и сидели, и стояли, и все. Через год я к ним туда приезжаю, а я об этом не знала, и они мне с гордостью, все, вот эта вот вся группа. И они каждый день в течение года все на нем во всех позах. Если бы у них где-нибудь что-нибудь было, а это же все-таки люди после 60, правильно? Оно же за год обязательно у кого бы вылезло, правильно? И я пришла к выводу, что, в общем-то, страхи наши по поводу СЭКа, оказывается, достаточно преувеличены. Мало того, у них там и стул нормализовался, потому что это же улучшение перистальтики происходит. И геморрои ушли, там, и кто у меня мужчины, там, и простата нормализовалась, и сосуды улучшились. То есть как бы вот все везде хорошо. И поэтому сегодня на СЭК есть только несколько противопоказаний, таких капитальных. Это, во-первых, свежий инфаркт и инсульт. Свежий – это значит в течение месяца. Вот в течение месяца после инфаркта и инсульта нельзя. Потом, особенно при инсульте, нужно обязательно. При инсульте очень хорошо идет восстановление организма, когда на сцеке. Раз. Если у вас тромбофлебит, не бойтесь. При тромбофлебите цех показан, Единственная процедура должна быть не более трех минут и обязательно опять-таки перед процедурой холикан. Кстати, там, где варикозное расширение вен, очень хорошо сосуды уменьшаются. И СЭК должен быть не менее 10 процедур, лучше если 20 процедур, лучше если в течение месяца вы его принимаете, вот при том же, например, варикозном расширение вен. Дальше. При проблемах в малом тазу, вот где есть воспалительные процессы яичников, где есть спаечные процессы в малом тазу, там, где есть простатиты, обязательно нужен секс, то же самое перед процедурой холикан, после процедуры холикан. Почему? Я вам хочу сказать, вот простатит, да, вот у женщин привязывается хронические воспаления яичников, да, а у мужчин очень часто бывают простатиты. Почему? Вот представьте мужчина. Выходит на улицу, садится в машину, сиденье холодное, да? Он посидел, простыл, раз. Целый день в этой машине ездил, застой в малом тазу, два. Третья причина простатита, если парень молодой, вот что такое застойный простатит? У нас... Природа у мужчин очень интересно сделала. Яички вырабатывают сперматозоиды, простата вырабатывает семенную жидкость. Это все соединяется в, семен... в мочеиспускательном канале, образует вот эту вот сперму, которая потом получается. Так вот, когда мальчик да, 25 лет, предположим, обязательно физиологически у него должен быть выброс семенной жидкости из простаты хотя бы три раза в неделю. И вот это вот то, что у нас сейчас гражданские браки и все, с нашей мусульманской точки зрения, это вроде как не очень хорошо, да, а с точки здоровья для мужчины это необходимо, потому что если он с девочкой нацеловался, а девочка вся целомудренная, у него выброса не произошло, то есть как бы там образовалась семенная жидкость, а она не выбросилась, происходит застой. И поэтому у мужчины, который ведет регулярную половую жизнь, простатита не будет застойного. У мужчины, у которого регулярной половой жизни нету, формируется простатит. Отсюда вывод для женщин, кстати. Если мужу что-то захотелось, голова болеть не должна. Иначе у него будет простатит. Застойный простатит. Так вот, это основная причина, вот это то, что долго сидит, там если водитель, да, для водителя это характерно, простужается какая-то вся череп... и вот эти вот нерегулярная половая жизнь, они приводят простатитом. Очень многие мальчишки простатит получают в армии. Там, извините, не ни девочек, ничего, а гормоны играют, и все это нужно, да. И они этот простатит, во-первых, и холод, и все, плюс еще застой, не получают эти простатиты. Для того, чтобы полноценно его вылечить, нужен массаж предстательной железы. То есть можешь принимать какие угодно препараты, но нужно делать массаж простаты, чтобы этого застоя не было. Способ массажа с давних времен и сейчас, вот этот вот палец берут, залезают в прямую кишку и пальцем массажируется простата. Процедура неприятная для того, кто массажирует, и для того, кому массажирует. Но представьте, у вас где-то там пальцем ковыряют, да? Конечно, есть категории людей, которым там нравится, чтобы ковыряли, но не все же такие, правильно? Вот, и поэтому сегодня, чем хорош сэкат, я вам как уролог говорю, это великолепно снимается застой в предстательной железе. То есть мужчина выпивает опять халикан, обязательно нужен, да, садится на этот сек, и вот при простатите процедура до 20 минут. И идет вот это вот извержение этой семенной жидкости, уходит застой, поэтому это самый лучший способ восстановления организма при простатите для мужчин. Просто лучше цека для мужчин ничего нету при простатите. И плюс еще наши препараты. То есть мы здесь и на меридианы, здесь на все прочее, но еще уходит застой простаты. Вот. Кроме этого СЭК очень хорошо восстанавливает позвоночный столб, то есть улучшение микроциркуляции. И за счет этого снимается спазмы при дисковых грыжах, при каких-то вот воспалительных процессах в позвоночнике. Принимать его можно абсолютно разными способами, то есть если у вас позвоночник, если у вас проблемы с вы на нем сидите, да? если у вас геморрой, геморрой то же самое, там застой крови идет. Если у вас варикозное расширение вен, значит садитесь на стул. Ставите ноги на сцек или стоите на нем. Если у вас после инсульта, на нем стоять надо. Если у вас плечи лопаточный периартрит, это когда вот человек не может поднять руку, потому что болит вот этот сустав, то нужно на него опираться. То есть перед сцеком становитесь и вот так вот опираетесь. Положили подушечку на сцек и на подушечку коленки, если болят коленки. То есть много-много разных способов. Абсолютное противопоказание, кроме свежего инфаркта и инсульта, это если у у вас, вы стоите на учете в онкодиспансерии, у вас 100% злокачественная опухоль. Там, конечно, гусей дрозить не надо. Но даже в таких случаях, если у вас опухоль в теле, вы можете сесть на стул и ноги на сцек поставить. Ничего, это не страшно. Если у вас искусственные суставы, там тоже осторожно, просто потому что это искусственные и поэтому вы секс уже используете где-то в других местах, но не касаемо как раз того места, где у вас... Если у вас коленка протез, значит вы на секс саетесь попой. Если у вас в тазобедренных суставах да, протезы, значит вы саетесь на стул, ноги ставите на секс. Если у вас... Ну, и коленки, и тазобедренные, есть у меня сейчас такие железные дровосеки, к сожалению, тогда вот руками, может быть, да, то есть сделайте так, чтобы это было подальше того места, где вы находитесь. Так, и здесь какое-то еще шунтирование, шунтирование левой ноги, там шунтирование используется... Эм... Обычно сосудистые протезы, то есть как бы там все нормально, там никаких металлических, ничего деталей нету, после шунтирования можно сцек использовать. Вот кто вопрос задал. Так, эндопротезирование. Это понятно, по-моему. Ага. А, Оперированный глаз, СЭК, естественно, можно и нужно. Это без вариантов. Некоторые боятся при отслойке сетчатки с цека. Здесь то же самое. Если уж боитесь, когда, кстати, чего-то боишься, это происходит. Но если вы боитесь, да, тогда на стул садитесь, ноги на сцек ставите. Все равно его используете. Так.